рекламу еще своего продукта. Все, so, it's really cool. Каждый раз из запуска в запуск я ругаю iTunes на своем MacBook, потому что для того, чтобы закинуть банальный трек на свой iPhone 7 Plus или же какой-нибудь фильм стандартное приложение видео на моем iPad mini третьего поколения, мне нужно проделывать такой путь, через такие дебри лезть, вы просто себе не представляете. Но, к счастью, существует энное количество программ, с помощью которых вы в разы сможете ускорить процесс взаимодействия между вами, компьютером и информацией, которую вы хотите либо перетянуть с вашего iPhone, iPad на компьютер, либо же сделать все с точностью наоборот. Именно утилита Tunes Mate, на мой взгляд, является самым наипростейшим аналогом iTunes, который можно было придумать вообще для любой платформы, на которой работает ваш компьютер. Основные функции ровно такие же, как в iTunes и даже чуточку больше. Установив эту программу на компьютер и подключив девайс, вы сможете, во-первых, экспортировать вашу музыку с вашего iPhone, к примеру, на компьютер, и импортировать ее непосредственно с вашего ноутбука, либо же с машины к себе на устройство. Во-вторых, без проблем импортировать какие-либо фильмы к себе на устройство. Причем они могут быть абсолютно разных форматов, но рекомендуется использовать mp4. Помнится мне, что один из блогеров говорил о том, что если вы хотите достать какую-либо фотографию, либо же другой медиафайл, ну, к примеру, видео с вашего iPhone, то сделать этого не получится, поскольку если вы, опять же, пользователь Windows, к примеру, то у вас это займет несколько часов, потому что iPhone в рандомном порядке разбивает это все дело по каким-то непонятным папкам сортирует это все черт пойми подери как и все вот это вот теперь же вам вообще не придется заморачиваться над поиском той или иной фотографии просто выбираете соответствующую вкладку утилита анализирует фотопленку вашего устройства и что самое главное показывает фотографии не только в том порядке в каком они отображаются на самом вашем смартфоне либо же планшете но и также показывает всевозможные папки которые вы создавали самостоятельно вручную на свою гаджете. Вдобавок ко а всему этому можно удалять и устанавливать приложение, что в принципе можно делать и через само устройство, это немного странно, но тем не менее для галочки пусть будет, и опция по просмотру дополнительной информации об iPhone, либо же iPad. В заключении стоит добавить, что есть две версии данной утилиты. Первая это пробная, с ограниченным количеством каких-либо попыток по действиям и прочим вещам, и вторая уже платная, но опять же вы это все делаете на свое усмотрение. Я вас ни к чему не призываю, но если если что, ссылочку на данное приложение я оставил в описании под этим роликом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных и полезных видео о компании Apple и ее технологиях. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, до новых, пока!